У меня осталась вот Катя Адушкина или Адушкина, не знаю, как это правильно произносится. Вот, давайте послушаем. Это кто-то у нас из молодежи, кто вот получше знает. Напишите. О, много дизлайков, смотрите, 90 дизлой. Но смотрите, достаточно манерное пение. Все на улыбке. На улыбке, да? Поднятый звук вверх. Вокальный нос смешивается с микстом и с твангом. Даже, я бы сказала, здесь больше у нее микста, но девчонка молодая, голос высокий сам по себе. И на пути вот такая. -то. Ну, реально, это вот такой микс, микс смешанный с твангой. Ну, вот здесь друзья-семья, она прям четко в микс затягивает звук и тянет его назад. Да, прям затягивает назад. А вот по поводу эпатажных вокалистов, пишите варианты, кто, на ваш взгляд, ведет себя сейчас эпатажно. Мне кажется, королева эпатажа была и остается, а, боже мой, Леди Гага, и кто бы ее мог переплюнуть, я не знаю. Ну, да, вот, если тванга много, вот вы пишете, кошмарно звучит, если тванга много, то получается, он звучит, ну, противненько. Ну, видимо, у нее сам по себе такой тембр голоса, я так предполагаю. А что, интересно, пишите в комментариях. Она стала лучше петь. Ну и серьёзный апгрейд по голосу. Видно, что растет, совершенствуется, пишет. Нормально спело, пишет. Круто спета. Круто спета. Я сейчас каждый второй связи блогер. Это факт. Всегда, лужах, сиять, и когда ты будешь признан, будут твои друзья. Сия! Видимо, на, да, наверное, эта девчонка-блогер. Ну поет, знаете, так, как бы манерненько, да, и вот. На определенную аудиторию сто процентов.